здравствуйте расскажите пожалуйста как вы познакомились со своей женой Софией? это была эзотерика или это было э, нечаянно совпадение э, я болел очень сильно и однажды мне предложил мужчина из города киева с московской группой поехать в индию это было очень очень давно э, это было больше десяти лет назад и я поехал в индию и там общались с человеком, его там называли оракулом, человек, который предсказывал судьбу. Мне было очень интересно, ничего не хотел знать о своей судьбе, мне интересовал только вопрос. Он, их было два. Первое, буду ли я жить, потому что болел онкологическим заболеванием. И второе, если да, то будет ли у меня жена и как она будет выглядеть. Когда я его встретил, он мне сказал буквально следующие слова. Он говорит, не переживай, от болезни ты вылечишься, а женися ты на индианке. И после этого для меня это было шоком, потому что я не хотел индианку, я не люблю индийских женщин. Я люблю белых красивых женщин, европеек, украинок, там, россиянок, я не знаю, славянок. Мне совершенно не нравятся индианки. Я после этого многократно приезжал в Индию. Это такая смешная и тайная история. Ездил на семинары там всевозможные а, с русской группой и с украинской группой уже. И делал это многократно. А, и когда я туда приезжал, то все время искал, где же это моя суженная невеста. Uh, и когда жил в Киеве, пытался там, из мединститута найти девушку какую-нибудь, или там с политехнического института из Индии, но мне все не нравилось, и я думал, что я все-таки останусь холостым, потому что, видимо, не судьба, но ну, уже на это не обращал никакого внимания. А потом на морском курсе приехала ко мне Соня, я к ней подошел, она мне очень понравилась и я в дальнейшем начал с ней общаться, но интересный момент вот в чем, когда у нас была свадьба, то я не знал как будет выглядеть моя невеста, потому что я находился в Киеве, а свадьба у нас была в другом городе, и вот я из Киева приехал в этот другой город и когда приехал туда, то днем,